Хотел бы еще сказать про такое важное понятие, как ведение дневника для криптова, монет, криптовалют. На самом деле ведение дневника важно вообще в трейдинге, важная такая тема, которая особенно важна для начальном этапе. Но там несколько другой смысл в него вкладывается. Часто там ведение дневника это больше для поддержания дисциплины. А здесь, вот я когда начал заниматься криптовалютой, настолько много здесь различных бирж, настолько много различных приложений, в которых можно вкладывать средства, которым можно извлекать прибыль, что я уже начал теряться, где что у меня хранится и вообще где я когда покупал, что по какой цене, сколько денег у меня в криптомире. И действительно тут можно забыть, например, что в каком-то кошельке я зарегистрировался, забыть, что в нем лежат деньги и потом со временем потерять ситфразу, все, потерять доступ к своему кошельку. И на текущий момент э, вы вдумаетесь, что 20% биткоинов приблизительно утеряно раз и навсегда. Это фантастические деньги, и э, я вам не, не советую вам повторить эту э, такую жалкую участь. Поэтому храните сеть фразы где-то в надежном месте, копии обязательно. И для того, чтобы а, помнить, где какие монеты у вас лежат, потому что я говорил, лучше несколько кошельков использовать, можно сделать небольшой такой а, дневник в программе Excel. Отличная программа, на которой можно а, много что использовать, ее можно а, много на ней что сделать. И вот как пример я вам могу привести а, вот такой приблизительно а, кошелек, который вы можете использовать для того, чтобы понимать, где какие монеты лежат, в каком кошельке, по какой цене куплено. Вот. Удобно все равно пересчитывать в долларах на текущий момент. Вот я указываю цена доллара сегодня. Вот У меня не такой дневник, но у меня более, больше различных проектов. Но очень похоже, что я записываю, сколько я денег заношу. Здесь же вы можете также и писать, что Вывел, например, 250 э, там, рублей, долларов, не знаю, в чем вам удобно вести. Ну, в долларах, наверное. И, соответственно, вложено вот 2800 у меня. И здесь я э, предлагаю вот вам, как вариант, писать название монеты, ее код, количество куплено. Э, какая цена сейчас? Ну, чтобы оценить, э, сколько у вас всего. Здесь, вот, скажем, посчитать э, количество на цену. Сколько у вас вложено в данную монету. Указывайте, где лежит, в каком кошельке. Вот я пример привел. Карда, например, в Exodus. Биткоин может лежать в мультивалютном кошельке TrustWallet. Стейблкоины часто хранятся на биржах. Или тоже в кошельке. Вот TronLink кошелек. Биржа Bybit. Это не мои средства. это Я чисто из головы для примера привел. Общая сумма. Здесь вот сумма. Соответственно, вот она считается. Здесь добавили еще одну монету. Вставили строчку. Вставили строчку. Например, купили вы еще... Э, так, что вы еще могли купить? Мы могли все, что угодно купить. Мы с вами, скажем, покупали трон. Э, Указывайте ее код. Так, э, вот код данной монеты. Скажем, мы купили... Мы, по-моему, 1600 с вами купили, если не ошибаюсь. И цена... На текущий момент там, допустим, 6 центов. Здесь вот формулу продлевайте. Но ну, я думаю, в Excel большинство умеет работать. а Где лежит? Ну и тоже. Это лежит в кошельке TronLink. И еще можно, скажем, сделать пометку. Куплено. Так, пишу, куплено по 0.06. Или там 6 центов. Binance стейкинги кошельки. Помните, мы стейкали а, в кошельке Трон Link а, наши троны, чтобы у нас была бесплатная транзакция. И собственно, мы бесплатную транзакцию эту перевели. Соответственно, вот это а, здесь, если все помечать, то по крайней мере у вас уже понятно, где что искать. И еще как вариант, вот если какой-нибудь там на бирже вы складываете в какую-то там ликвидность, какой то стейкинг, можно вообще а, вот еще одну колоночку сделать. И я часто делаю прям ссылки на биржу на ту страницу где я могу посмотреть эти активы что они вложены куда-то вот прям ссылку еще одну колонку и все и у вас соответственно получается вы знаете сколько вы вложили вы знаете сколько у вас сейчас стоит ваша криптовалюта и можете опять же вот формулу пару в рублях пересчитать вот по такой формуле все, вот такой простенький дневник, но это позволит вам э, держать под контролем те активы, или если вы их планируете держать особенно долгий срок. И думаю, что вот за такой файлик потомки вам скажут большое спасибо. Надеюсь, вы сделаете такой похожий дневник в Excel, будете его вести, и у вас проблем с тем, где какие монеты искать, где что положено, не возникнет проблем. Я, кстати, вот когда записывал курс, вот нашел в кошельке TronLink нашел э, монет там, сан монетой на э, 5 долларов. Мелочь, а приятно. То есть, чтобы у вас таких э, не было мелочей, у вас там, э, скажем, день нибудь 1000 долларов не потеряли, рекомендую вот такой дневник вести. Спасибо за внимание. В следующем уроке встречаемся.